Всем привет, дорогие друзья! Мы наконец-то подвели итоги нашего конкурса. И сейчас я отдаю слово нашим потрясающим педагогам, которые, которые вдохновили наших ребят, причем не только детей, но и взрослых, студентов на совершенно потрясающие а, презентации для нашей для, для, для нашего батла скороговорок. Could you? Yeah, yeah, of course. So it was. Uh, I'm excited to tell you that uh, we have results twist battle, and it was fantastic, fascinating, and uh, it was real hard. We had real battle, and now it's love. Мы волнуемся, дорогие друзья, потому что все все все видео, которые мы получили, были действительно великолепными. И было очень трудно выбрать итак первая номинация номинация за артистизм и эм, великолепное представление и наш номинат главный номинат это анастасия желанова oh, Bye -bye. The second one, for extreme presentation. Вторая номинация это экстремальное представление в короговорке. И наш номинант Зимин Егор. Поздравляю. Uh Good -huh. Третья номинация это самый молодой участник. Влада. Four years old only, this girl. Влада, который сделал четыре голоса на момент участия. Я yeah. number four for uh, diligence and dedication за количество присланных гороговорок и за их uh, исполнение Макарова Глаша Макарова Вара, <плодисменты> и Макаров Вара сестры. Макаровы, поздравляю! A big black big black no a... five. Best Work It's Итак, следующая номинация это лучшая работа uh, среди взрослых участников и это Elena. Елена. Елена yeah. Группа 1 A big black bug, a big black bear A big black bear big black yeah. The most rapid participant Two, two have been Следующая номинация – это за самое стремительное исполнение скороговорки. Yeah. Итак, это номинанты. Спирина Лиза и Михайловский Давид. и Итак, следующая, следующая номинация – это за лучшую командную работу. Итак, группа САН-5 показала, показала на, на, на, на, наилучший результат. Uh, seven nights, the, the greatest props application at costumes. За использование э, реквизита и подготовку костюмов. Uh, <честь> <Zahara> <честь> <Apalina>. <честь> right the year. И следующая номинация, предпоследний, это прорыв года. кофе на правый кофе и последняя номинация – это за самое естественное и эмоциональное представление скороговорки. Малышевский Максим. Во-первых, like все, наши, все наши, наши номинанты обязательно получат сладкие призы. И мисс Мэри добавляет, что все участники продемонстрировали выдающиеся способности в отношении презентации материала и просто нас очень здорово порадовали. Okay, the first prize goes to... И теперь самый важный момент, кому уходит самый Этот здесь. With that? With that? With that? Yeah. Yeah. We accept the challenge. Глашу yeah. yeah. и Варю поддравляем. Они получают главный главный приз. Путевка в городской лагерь. Спасибо за участие, друзья. Наше so, поздравление.